Первая версия вупу драк произвела настоящий взрыв на рынке вейпинга. Да что уж там говорить, я сам лично пользуюсь этим девайсом уже, наверное, третий год. Я им открывал бутылки, забивал гвозди, в общем, использовал его так, как не нужно. Этот бокс-мод задал высокую планку своими характеристиками и качеством сборки. Драк даже называли конкурентом, модом на днооплатах. Но с тех пор прошло немало времени и девайсы линейки Drag начали потихонечку сдавать позиции, поскольку их характеристиками и качествами сборки уже было сложно удивить простого пользователя. Сама модельная линейка довольно сильно разрослась и производитель не раз позволял себе довольно странные решения, которые слегка отпугнули бывших фанатов. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам о девайсе, который 100% вернет былую популярность компании Wupu. А речь пойдет о Drag 3. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной черной упаковке. На лицевой стороне у нас есть логотип компании, название устройства и изображен сам мод. На противоположной стороне указана комплектация и есть специальный скретч-код для проверки на оригинальность. Открываем коробку и сразу же видим мод. Под ним находится небольшая коробка с кабелем USB-C и инструкцией. Внешний вид устройства заслуживает похвалы. Похлавы. Похоже на то, что компания WUPU пришла к более-менее единому стилю и пытаются придерживаться его от устройства к устройству. Как и полагается девайсу, носящему звание Drag, он выполнен из довольно легкого, но при этом прочного металла. Вес новой модели разительно отличается от старших братьев. Даже с установленными аккумуляторами он в раза два легче, чем Drag 157. Цветовых решений на сегодняшний день предоставил. Оставлено всего 5. Сам корпус может быть стального или, как у меня, черного цвета. А больше разнообразия вносит кожаная вставка. В руке устройство не должно вызывать дискомфорта. Задние грани скруглены и покрыты мягкой кожей. А передние и верхние грани оставили резкими и острыми. Такое решение позволило оставить фирменный стиль и при этом сделать удержание как можно комфортнее. Полностью скрывается в руке. Правда у меня рост нестандартный 195 см. В целом на корпусе мода появилось больше декоративных элементов, различных линий и гравировок. Теперь это не просто коробка с принтом и вставкой из смолы. Это вполне стильный и строгий девайс. Лицевая панель практически не подверглась никаким изменениям, разве что экран стал гораздо больше и теперь он цветной. Кнопка Fire осталась круглой и располагается все так же выше дисплея. Чуть ниже экрана находятся кнопки управления. И в самом низу разместился мой любимый порт USB Type-C. Drag 3 питается от двух аккумуляторов формата 18650. Крышка аккумуляторного отсека находится в нижней части устройства. На верхней части нас встречает 510-й коннектор, который, как и в первом драге, смещен ближе к краю мода. Ширина буксмода в 25 мм дает понять, что атомайзеры большого диаметра будут свисать. Но не огорчайтесь и помните, что у большинства современных атомайзеров диаметр не превышает 25 мм. Те, кто ожидали от нового драга большого количества функций, явно будут разочарованы. Несмотря на то, что в верхней части нас встречает 510-й коннектор, данный девайс был заточен под картриджи типа PNP и TPP. В режиме самого обычного варивата максимальная мощность составляет 177 ватт. При этом поддерживается сопротивление всего от 0,1 до 3 ом. Но она нафиг не нужна. Берете себе сигаретничек по типу сирены, ставите 13 ватт, на муточку до да 0,83 ома и... Работает очень быстро. Режим Варивольт отсутствует, так даже для того, чтобы поставить сюда термоконтроль, нужно скачать ПО с официального сайта производителя и установить его сюда через компьютер. Да, возможно это сделано для того, чтобы в будущем радовать нас какими-то интересными функциями, по типу того же TCR -а, или же Варивольта и так далее, чтобы у нас у всех с вами было это ПО и мы в будущем смогли обновлять наш девайс, даже если пройдет какое-то время и выпустят новые устройства, типа как у айфона, ты покупаешь себе пятерку, но ты смеешься. С ним ходишь еще лет пять, потому что он вечно будет обновляться. Может быть, в упусе Apple почувствовали. Кто знает. Как говорится, одним внешним видом сыт не будешь. Конечно, хотелось бы рассказать о каких-то интересных функциях и режимах, но их просто нет. Но учитывая весь этот негатив, связанный с функционалом, мод действительно получился классный. Он приятно лежит в руке, он стал гораздо легче, чем его старшие братья. На него можно накрутить, как я говорил, выше какого-нибудь Зевса или Сирену, как в моем случае, и действительно наслаждаться парением. Он обалденно лежит в руке, не вызывает никакого дискомфорта и работает, можно сказать, моментально. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.